Привет, YouTube, кнопка продвигать, заработала официально. Если вы хотите знать, что нужно делать, чтобы она для вас работала намного эффективней, смотрите это видео до конца. Мы с Фоксом вам это расскажем. Пока мы не начали, убедитесь, пожалуйста, что вы подписаны на мой YouTube-канал. Я Елена, я из Латвии, я таргетолог и маркетолог, и на своем YouTube-канале я говорю про таргетированную рекламу, про маркетинг, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса онлайн. Если эти темы вам близки, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, и мы начинаем. Итак, еще совсем недавно кнопка Продвигать не работала. Так мы это называли, потому как мы запускали рекламу через кнопку Продвигать. И максимум, чего мы получали, это кучу лайков, комментариев и репостов, и ничего больше. Набрать подписчиков через запущенную кнопку Продвигать Инстаграм было практически нереально. Что было и что изменилось? Фокс, сядь уже, пожалуйста. Раньше оптимизационная цель через кнопку продвигать была вовлеченность. Вовлеченность на то и рассчитана на то, чтобы люди лайкали, комментировали и репостили. И только с увеличением бюджета цель менялась на трафик для того, чтобы люди приходили в профиль и подписывались на вами. То есть, вот такая вот беда была с кнопкой продвигать ранее. Для того чтобы получить подписчиков, вам образно нужно было тратить там, хорошие бюджеты. Но. Нам же все рассказывают, что нужно пользоваться кнопкой «Продвигать» Instagram. Так вот, ее починили, и теперь изначально, сразу же на любом бюджете оптимизационная цель через кнопку «Продвигать» является трафик. Следовательно, вы можете набирать подписчиков качественно через эту кнопку. Но здесь я вам немножко расскажу о том, какие посты нужно выбирать, потому как не любой пост будет эффективен, в запуске через кнопку «Продвигать» на набор подписчиков. Итак, что за посты вы должны продвигать? Во-первых, вы должны понимать, что пост, написанный для вашей аудитории в ленту, и пост, который вы впоследствии хотите продвигать, они должны чуть-чуть отличаться. Почему? Потому что посты вы пишете для своей аудитории, для ваших подписчиков, которые вас прекрасно знают а, и понимают, о чем говорят. Когда же вы э, начинаете продвигать э, ваш пост, то его видят абсолютно чужие люди. Мы называем этих людей холодной аудиторией. Это, это аудитория, которая с вами не знакома, они не понимают, э, кто вы такие. И в принципе, если вы просто будете показывать им какие-то посты, ну, там, где просто фотографии какие-то, вас и вы что-то делаете это будет абсолютно неинтересно ваш пост который вы отправляете э, в продвижение должен соответствовать хотя бы частично эм условиям рекламного объявления. То есть понятный текст для того, что вы хотите, какую информацию вы даете, и обязательно должен быть призыв действия. Да, в контексте ваших подписчиков, поста, который у вас в ленте, это может быть не очень понятно вашим подписчикам, потому что зачем вы будете их просить подписываться на них, да, но это вы должны иметь в виду, что если вы даете какую-то пользу, хотите, чтобы через эту пользу на вас подписались, Скажите людям, что подпишитесь на меня, если вы хотите получать в дальнейшем какие-то интересные лайфхаки по какой-то из тем, которые вы ведете, подпишитесь на мой инстаграм. Какой же пост выбрать? В принципе, посмотрите, я вам рекомендую выбрать изначально пост, который для вашей аудитории зашел лучше всего, то есть, или, возможно, его больше всего комментировали, или, возможно, его больше всего сохраняли. Если это какой-то новый пост, ну, тогда реально оценивайте, насколько он может быть интересен публике. То есть, вот это вот рекомендация по тому, как выбирать пост. Еще раз напомню, не выбирайте посты, которые рассказывают о вас, как о специалисте, потому что изначально никому это не интересно, человек очень эгоистичное существо, и он хочет понимать, что будет ему. То есть выбирайте посты, которые максимально полезны, максимально информационные максимально увлекательны. Вот через такие посты люди будут на вас подписываться. Пару нюансов про последовательность действий. Когда вы выбираете через кнопку «Продвигать аудиторию», есть такое понятие, как автоматические аудитории. Что такое автоматическая аудитории? Это аудитории, максимально похожие, будет искать людей, максимально похожих на ваших подписчиков. И тут внимание, если вы не дай бог, набирали свою аудиторию через какие-то гивы, там, не знаю, чаты активности или еще что-нибудь, никогда не используйте эту кнопку, потому что вы получите максимально нерелевантные для вас, для вас людей э, в эти аудитории. <сёк> этой кнопкой можно пользоваться только тогда, когда вы, например, на свой блог людей набираете или через таргет, или это через хэштеги, или то есть какие-то максимально релевантные люди. То есть это вы имеете в виду. Э, такой лайфхак. Я вам в конце видео покажу, как это происходит на деле, но э, имейте в виду, что... Э, в рекламном кабинете при выборе аудитории не все интересы изначально сразу подтягиваются. Что вы можете сделать? Вы можете запустить рекламу через приложение ваше, выбрать какие-то определенные аудитории. Потом зайти через компьютер, если у вас есть ADS-менеджер, через компьютер в эти аудитории. Эта аудитория автоматически сохраняется, и она на компьютере показывает как сохраненная через Instagram. Вы можете зайти в эту аудиторию и откорректировать ее на, на компьютере, добавив туда больше необходимых вам интересов. И тем самым как бы, ваша реклама через кнопку «Продвигать» будет настроена на ту аудиторию, которую вы уже как будто бы можете настроить на компьютере. Это вот такой вот лайфхак. Какое есть преимущество, самое главное, продвижение поста через кнопку «Продвигать»? То, что вы можете продвигать публикации с кольцевой галереей. На самом деле невозможно сейчас продвигать посты с кольцевой галереей через рекламный кабинет. И у кнопки «Продвигать» в этом плане есть преимущество. Какой же самый большой минус я вижу в этом в том, что когда ты запускаешь рекламу через рекламный кабинет на одну аудиторию, ты можешь тестировать 1, 2, 3 и более макетов. Когда же ты запускаешь рекламу через кнопку «Продвигать», у тебя есть только один макет, это твой пост, и, и а, в контексте тестирования это не очень а, эффективно. Но это я как таргетолог говорю, если вы хотите попробовать, а, то в принципе этого может быть достаточно. Вот, сейчас мы перенесемся в телефон, и я покажу вам по факту, как это происходит. Инстаграм, выбираем пост, нажимаем кнопочку «Продвигать», и так вот здесь мы выбираем ваш профиль, то есть место назначения. Далее, выбираем аудиторию. Вот здесь вот автоматически стоит та аудитория, про которую я говорила в видео. Да? То есть это look-alike, и мы его не используем, если у вас плохо набранная аудитория. Я выбрала новую. Название ставлю. Выбираю регион. Я выбираю Латвию, потому как мой инстаграм-блог он только для Латвии. Да. И я выбираю Возраст. Возраст вот такой, наверное. Угу. И пол а я выберу только женский. И интересы я добавлю. Социальная сеть. Да. И Инстаграм. Вот, отлично, все, аудитория создана, далее выбираем бюджет, я так поставлю 4, 4 евро на 3 дня, просто чтобы вам показать, как это работает, так. и создать промоакцию. акцию Вводим в аудиторию в рекламном кабинете. В наших сохраненных аудиториях э, есть вот эта вот аудитория, которая создает после Инстаграм. Мы заходим внутрь этой аудитории. Далее мы нажимаем «Редактировать». Мы можем отредактировать вот эту аудиторию, которая создана внутри Инстаграма. Здесь, mm. э, здесь же можно добавить какие-то другие интересы. Я пока что не буду ничего делать. Единственное, что я всегда делаю, я из э, аудитории исключаю собранную аудиторию моих подписчиков. То есть и нажимаем обновить. Все, аудитория обновлена. И когда она запустится, реклама будет уже та аудитория, которую я сохранила.